В это непросто поверить, но китайских брендов на российском рынке снова стало больше. На сей раз пополнение случилось в клане «Черри», которая добавила в свой локальный портфель еще одну марку. Помимо, собственно, «Черри» и премиального бренда «Иксиит», теперь есть отдельный дочерний лейбл «Амода» с единственным пока кроссовером c 5 Хотя уже в следующем году гамму пополнят седан и еще один кроссовер. Интересно, что на родном китайском рынке Амода пока не выделилась с суббренд. Модель там продается как черри Амода 5, а вывести новую марку придумали специально для России и Казахстана. Что же до автомобиля, то это одноклассник Kia Seltos и Skoda Karoq. Колеса могут быть только 18-дюймовыми, заявленный дорожный просвет у всех версий 190 мм. Любопытно, что который раз уже кроссоверу для России китайцы переделывают интерьер. Если внешне поднебесный исходник отличается от нашего только шильдиками, то в салоне переделана передняя панель, центральный тоннель с селектором и даже карты дверей. Однако два экрана по 10 с четвертью дюймов, цифровая приборная панель и медиасистема сохранены и входят в базовую комплектацию. Технически Amoda базируется на уже известной платформе T1X, которая лежит в основе кроссоверов Cherry Tiggo 4 и Tiggo 7. Поэтому по железу откровений нет. Единственный силовой агрегат это сочетание полутора литрового турбомотора и клиноременного вариатора. К слову, мотор, оснащенный двумя фазовращателями, способен переваривать 92 бензин, однако соответствует эконормам нормам Евро 6. Передняя подвеска Макферсон, а задняя полузависимая пружинная балка, поэтому привод строго передний. Трансмиссии 4 на 4 нет и не планируется. Тут самое время спросить, зачем китайцам понадобился клон уже нескольких серийных машин. Ускоренное разведение суббрендов напоминает поздние советские гастрономы, где разнообразие имитировали стройные ряды бакалей. Ответом будет необычный дизайн, а мода даже называет модель «фастбэк-кроссовером» и явно целит в молодую публику. В Комплектации на выбор 3 в базовую включены четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, комбинированная обивка кресел, подогрев руля и передних сидений, дистанционный запуск двигателя, круиз-контроль и выбор режимов движения. Что же до цен, то Амода C5 оказалась на 90 тысяч дешевле соплатформенного и чуть более крупного Cherry Tiggo 7 Pro.